здравствуйте дорогие друзья на связи психолог по тревожным расстройствам Живниров Павел в этом видео я вам расскажу про то что такое панические атаки и это определение и понимание позволит вам сделать первый шаг на пути избавления от этого расстройства итак начнем с самого первичного самого первого представления у людей о том, что такое паническая атака. Зачастую я сам спрашиваю своих клиентов, потому что изначально неверное представление не дает им возможность как-то изменить ситуацию. А давайте разберем основные представления, что паническая атака – это приступ сильного страха. И здесь я бы хотел сказать, если человеку представить дуло пистолета к голове, у него тоже будет приступ сильного страха, но у него не будет панической атаки. То есть не всегда сильный приступ страха и паническая атака это одно и то же. И люди согласны с этим. То есть странно, наверное, что паническая атака связана со страхом, но не является сильным приступом страха. И чуть позже я объясню почему. Вегетативный сбой или вегетативный криз. Зачастую именно такой ее... Её идет представление о том, что такое паническая атака, но здесь я тоже хотел бы спросить, тогда почему он не возникает во всех ситуациях, а привязан конкретно каким-то ситуативным а, местонахождением, каким-то конкретным триггером, например, такой как выход на улицу, оказаться в людном месте, какие-то дискомфортные ощущения в теле, то есть а запускается паническая атака не сама по себе, независимо от обстоятельств, а напрямую связанная с обстоятельствами. Накручивание себя, то есть многие думают, что паническая атака это некий процесс накручивания себя, но ведь многие люди обладают таким, такой способностью себя накручивать, но не у всех у них есть панические атаки. И опять же, если человек накручивает себя, зачастую он не может не накручивать, то есть как бы он все равно не влияет на эти действия. То есть казалось бы, это если человек сам запускает эти панические атаки, он может их и не запускать, и поэтому, если мы говорим накручивание себя, то тогда, тогда бы банальное отвлечение от своего же состояния приводило бы к тому, что паническая атака бы не появлялась. Но этого не происходит. Как, например, если человек о чем-то думает, он на что-то отвлекается, то он уже перестает об этом думать. Страх смерти. Но здесь мы тоже говорим о том, что паническая атака и страх смерти, они не могут быть одними и теми же, потому что многие люди испытывают страх смерти, но при этом у них нет никаких панических атак. Или ощущения, что умираешь. То есть, если мы говорим, что человек ощущает, что он умирает, такие люди, зачастую, многие люди чувствовали такие ощущения, что умирают и так далее, но у них также не было панической атаки. Например, у людей были сердечные приступы, они тоже ощущали, что умирают, но при этом у них не было панических атак. Дело в том, что изначально формулировка приступа, приступа панической атаки является неверной, потому что на самом деле паническая атака – это определенный процесс. И важным... Фактом, с которым сложно спорить, является то, что при панической атаке страх неуклонно начинает возрастать. И это является самым главным моментом того, что такое паническая атака. Это процесс нарастания страха. То есть, когда человек испытывает постоянно нарастающее ощущение страха. Это не ситуативное ощущение страха, соизмеримое с обстоятельствами. Это постоянно нарастающийся процесс нарастания страха. И здесь у меня сразу же возникает вопрос. Если мы всегда боимся соизмеримо с происходящими событиями в нашей жизни, то откуда же происходит нарастающий страх? Что вызывает постоянное нарастание страха? И здесь ответ кроется в очень простом. Это ваше же состояние. То есть человек начинает бояться своего состояния, боится он его за какие-то последствия, эти последствия связанными с тремя с базовыми страхами, Первый страх за свою жизнь, второй за свою психику или нормальность. И третий страх за отношения окружающих. То есть человек боится, что он умрет, боится, что сойдет с ума, боится, что люди подумают, что он ненормальный. И именно в этот момент у него возникает паническая атака, когда он делает вывод, что он может умереть, сойти с ума или что люди подумают, что он ненормальный, на основе своего же собственного состояния. И это же состояние начинает также усиливаться. Усиливается она только по одной простой причине, что это состояние вызвано симптомами страха. Представим себе ситуацию, что человек ощущает какие-то симптомы страха в теле, но таковыми их не воспринимает. И при этом он пугается, что это не симптомы страха, а симптомы инсульта, или симптомы с, с того, что он сходит с ума, или симптомы, которые проявляются людям, на основе которых они подумают, что человек не в себе или не нормальный. Что же произойдет с ним? он начинает пугаться собственных симптомов страха страх появившийся в результате этого подстегивает и усиливает симптомы на основе которых человек испугался усиленные симптомы никоим образом кроме как усиление страха не вызывает то есть человек создает некую замкнутую систему при которой происходит неуклонный процесс нарастания страха потому что человек неверно воспринимает свои же симптомы страха боится их за последствия которым соответственно эти симптомы приводить не могут и в результате этого создает определенную замкнутую систему, где испугавшись симптомов страха он их усилил, испугался снова усилил, испугался снова усилил и таким образом он доводит себя до максимального уровня страха и максимального уровня симптомов страха в теле. Именно вот такой процесс и называется паническая атака. Поэтому паническая атака не ограничена только самим приступом за свою жизнь. Это замкнутая система, которая может быть создана практически в любых направлениях базовых страхов. То есть в любых направлениях, за что человек может бояться. Это может быть создано в направлении страха за свое здоровье или за свою жизнь, в направлении страха за свою психику или нормальность, в направлении страха за отношения окружающих или общества. Поэтому запомните, пожалуйста, что паническая атака – это не приступ. Это процесс нарастания страха, когда человек боится своего же состояния за последствия, а это состояние вызвано симптомами страха. И, соответственно, паническая атака – это замкнутая система. И мы более подробно о них поговорим уже в следующем видео. Смотрите внимательно. Если вам было полезно, то поставьте лайк этому видео.